То, что мы видим ежедневно из окна, или передвигаясь в или наблюдаемый самолеты, это привычный нам мир. Земля – это песчинка в космосе. Представьте соотношение таракана в один сантиметр и планету Земля. Вот такой масштаб до видимых границ нашей Вселенной. А что дальше? Какие расстояния между Вселенными? Проведите время с каналом YouTube Plex, и мы расскажем о бесконечной и таинственной Вселенной.